Друзья, всем привет! Могу сказать одну большую печальную новость. Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы? Потому что Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез. Он поднимал на меня руку. Он не в адеквате. Я не могу его остановить. Он во время пандемии нас выгоняет из дома, говорит, У...". так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Я даже не могу сейчас как бы понять, где мой телефон, собственно. Но я завтра постараюсь купить новый и все восстановить. Ну просто знаете, что вот такой человек Павел, представляете? Просто я вела прямой эфир с Фимой. Лучше пускай будет так. Мне надоело прикрывать его зад. Он реально 10 дней не просыхает, пьет алкоголь в немеренных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. И вот так случилось. Привет, Жигану, как говорится. Вот. Так что так, друзья. Держите кулачки, надеюсь, мы переживем эту ночь. И...